В молекуле этена атомы углерода находятся в состоянии СП2 гибридизации. Познакомимся с образованием сигма связей в этой молекуле. Оси СП2 гибридных орбиталей расположены по отношению друг к другу под углом 120 градусов. При перекрывании этих орбиталей образуется сигма связи в молекуле этилена. Негибридные P-орбитали расположены перпендикулярно плоскости сигмы связей. При их перекрывании образуется P-связь между атомами углерода.